Если член небольшого размера, может маленький самый в стране, если в бане друг ваш Валера посочувствовал вашей жене, не печалься и не винися, соверши волшебный обряд, чтоб действительно выросла пися, песню спой про грозный сармат. Страны Толщины и ширины Оптимальной он длины И стоит Не нужна виагра Пропадет подагра. И не страшен никакой Просто Может я не очень серьезен может, я не совсем патриот, если песню напишет Рогозе, то Майданов сразу споет, Может, лучше бы было Денису, Пусть он даже и депутат, Спеть веселую песню про пису, Чем про страшный грозный сармат. Может, хрен не такой и красивый. Прямой Ширина его не И длина У России матушки От него ребятушки Ну а от царь матушки Смерть одна. Если кем-то принято решение Уничтожить Россию Тогда у нас возникает законное право, ответить да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа. А зачем нам такой мир, если там не будет России? Монетизация отсутствует. Для внедрения нового символа нашей мощи нужны средства. Реквизиты для выражения благодарности в описании. Большое спасибо!